Проснул... О, это уже новое видео. Да потом Получится. Ой, моя зайка проснулась. Дай, -то. А Дай а, в то Дай ну, в туалет. В туалет, значит, это хорошо. В туалет надо ходить. вот А эти старые сейчас мы уберем. Мы не будем их лепить. Потому что на них все равно не клюет. Нифига. Пробовал. Они немножко не под... Не под этот регион Не под наш Я живу В Ленинградской области И ну как бы не под, не под этот регион Они а пар... дай Чуть-чуть вот. сейчас Я все равно их как бы поставлю К себе сюда парочку У меня их много, но парочку я их сделаю Вот, жарко, ребята Вот такие вот дела на улице нулевая погода. О, вот такая вот у меня удочка. Может быть, где ее брата взял. Я не помню, откуда она у Наверное, у брата. Мы с ним поменялись. Я ему свои оставил. Он у него его забрал. Как бы я поменял их. Вот. Так что... Это вот у меня почему-то без кивка Удочка. Он, наверное, слетел, потому что безмотылка маленькая. И кивок, наверное, слетел, потерялся. Безмотылка вот такая вот. Ну, она легковата. Легковата. Хотя, может и не, не легкая. Для меня, кажется, легкая сила-то как... Так, эту тоже не буду разбирать, я ее оставлю, потому что она готовая, что ее разбирать, ее потом применю. Вот, а здесь вот то, что я и говорил, вот такие вот мормышки, они не клюют, рыба не хочет их есть. Так, тут как-то у меня что-то все запуталось, леска толстая. И, я даже не помню, по-моему, 014 или 018, она у меня тут сделана на, на совесть. Это ну, была, удочка была сделана вообще на корюшку. Брат, видать, делал или кто-то. Брат, наверное, делал. Она была на корюшку, я ее переделал. Вот эти мормышки, они как бы были на корешку стояли. О, ну, таких у меня много. Пол, пол этой, пол коробки. Мне они не как бы не это, не, не заходят почему-то. Не могу я на них ловить. Вот. Так вот, один, и вот второй. Сделано, типа, ну, высоко, наверное, я думаю, и грузик, чтобы тонули они, не тонут нифига. Я сейчас их обрезаю, еще парочку в коробку. Так что вот так что нибудь сейчас намутим. что нибудь намутим сейчас. Это у меня грузик. Грузик у меня пока... Пока в ящике его. Но в долгий. Я думаю, три есть на всякий случай. Хватит пока. одну вот, сделаем вот такую. Потом на подсадку куда-нибудь подсадим да что ты Ух, морда у меня такая так эти нам не нужны да? что еще? еще? а во, есть еще есть еще вот такая вот мормышка она тоже большая я не знаю, большая такая мормышка, верченая, крученая. Может быть, она и куда-нибудь пригодится нам потом, в будущем. Так, с этой стороны все. Теперь давайте на другой стороны посмотрим, что у нас. А, есть вот такие вот мушки. есть мы сейчас тоже прилепим куда-нибудь а, нет пока пока мы их не будем лепить мы сейчас будем разбирать вот эти вот мармышки мормышки такие специфические вот, типа самоделки но мы их сейчас будем определять так ладно это не нужно пока есть вот такие вот маленькие. Вот такие вот. Вот они. Ромб, ромб, ромб, ромбовидные какие-то. Ромбики-бомбики. Ромбики-бомбики. Вон, дети балуются. И такая вот еще есть. Продолговатая. Тоже. Так, тихонько там. Ребята, смотрите мультики. Вот. Ну это, я не знаю, она самодельная. Не самодельная, но чего-нибудь куда-нибудь пойдет. Так что еще? Вот еще есть вот такие вот. Ну эти. Тут у меня их две, одна, один крючок непонятный такой. Зум. Ну крючки пока мне не надо, а их много. А мормышки есть вот такие вот тоже. Сейчас все мормышки переберем, пересмотрим, перезафиксируем их. Не кричите, ребята! Играйте тихо. Так. Ой, сколько у меня еще их. Такая, как оказывается. Есть даже вот такая вот дробинка. Мармошка тоже. Такая вот дробиночка маленькая. Не знаю, что это. Как они называются. Кто их как называет нимфами мымфами непонятно понятно нимфы мымфы у меня их есть чуть-чуть вот такая вот еще есть О, всякие разные какие только хотишь только бы рыбу ловить и клевала бы она еще а мормышек море всяких разных. Это я выбираю более... Какие более-менее получше. Вот такая вот еще тоже есть. Много их еще там оказывается. Я-то думал, нету нифига. А их еще... Есть еще... Я не понимаю, что вот это вот за мормышка. Такая вот. Она как бы такая своеобразная но она легкая одну ее лепить бессмысленно она очень легкая безгрузила ну, не знаю она и резко не утопит мне кажется Одна. Так. так так так так так есть вот такой еще вот такой есть Жук Типа жук О, Типа жук вот такой Давай, фокусируйся Типа жучок Ну, у него крючочек маленький Надо почистить Давай. Крючочек почистить Это я потом а да, хватит кричать, я сказал. Есть вот такие вот тоже, как бы, ну я не пойму, она, ну тоже дробинка, не дробинка, а грузик какой-то, тоже она тяжеленькая такая. И самое то как раз для озера. Есть еще много их, вот еще такая вот есть непонятная, физическая такая вот нет конечно у меня без мотылок и всех прочих я много не беру их покупать я не знаю смысла нет а делать пока времени нет и как бы вот сидим вот на том что есть есть вот такие вот одна вот такая и вторая вот такая. Пока мы их перебираем без монтажа. Монтаж мы будем делать чуть позже. Тем более, что у меня одна удочка есть уже готовая. Но мормышек еще много. Вот. Еще есть вот такая вот тоже хорошенькая мормышка как бы посмотрим что все-таки конечно я их не поставлю а это вот непонятно то ли она просто хотя нет она тяжеленькая вот такая какой-то или куклу бабочки и, ну, это вообще маленькая это вообще непонятное Их, много непонятных мормушечек маленьких Но пока посмотрим может быть применем может быть просто потом выкинуто да, и вся Тут еще что-то есть. Ну это какая-то такая вот капривидная с красной ниткой. Ну, вот такая. Она с одной стороны такая желтая, а с другой стороны просто центровая Крючок большой. Уж очень. Так что поэтому пока она будет у меня в запасе запасы и отправим. Вот еще осталось чуть-чуть перебрать. Это не надо. Так, вот такую я уже показывал, только она красная была. Это уже или краска стерлась, или со временем уже старые, мамышки. Старые запасы, я же говорю, и видео начал так, что перебираем старые запасы. Так, одна вот такая вот еще есть. Разбираем старые. А то многие там скажут, вот старье переберем. Нету денег на новое. Нету. Приходится вот так вот это все делать. Как говорится, на новое нету, а рыбалить хочется. Или рыбачить, как это правильно там говорят. Будем рыбу потом ловить, короче. Как-то так. А там посмотрим, что на мозе расскажет, покажет. Ну, а, еще одна запряталась за светом и не видно даже. Ну, это такая, я бы сказал, классическая что-то тут с крючком с ней случилось это такая вот классическая типа дробинка но она такая тяжеленькая ее можно потом как за место грузила использовать так и не это потом так еще поплавочки Иди сюда. О, тут такой поплавочек есть тоже сюда это почему-то без а вот она палочка то поплавочек есть а палочки нету О, палочка два таких они два одинаковых поплавочка маленькие. так а крючочки я крючочки крючочки наверное пока оставлю здесь у меня и разные желтые зеленые черные всякие крючочки их пока трогать не будем пусть они лежат до лучших времен а еще одна мамушка промудрее вот такая вот, вот. Ну, они как бы все однотипные желтые черные с двух сторон лесенка но ну, вот с этим пока все эту коробочку я освободил с одной стороны ну, а с другой стороны тут просто помню, сами видите тут их много а как бы не знаю их просто не будут трогать и все вот с этим убрались мусор, так, а нет, не так, не так, мусор еще. Это все мы сейчас, это все мусор соберем, мусор, Эй, стоять, вот, так что что вам еще рассказать, я не знаю Сейчас в следующем видео будем собирать монтаж там уже будут удочки, будем удочки готовить вот это будет в следующем видео сейчас ну монтаж я буду ставить вот эти на монтаж по одной на каждую удочку сделаю еще две и две по моему у меня готовые или одна одна одна и одна, а одна и вторая, вторая, вторая, вот одна и вторая, третья, три готовых и будем делать раз, два, ну и две наверное сделаем, две готовых и две сделаем, будет сама то, та. да? Так что давайте минут через пять мы снова с вами встреч. Минут через пять мы снова с вами встретимся. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Кому нравится, смотрите. На канале там еще видео есть. Заходите, смотрите. Ну, есть про рыбалку, есть про детей. Про про все, что я снимаю, все выкладываю. Так что заходите, смотрите. Всем пока, всем подписывайтесь.